Итак, добрый день, вернее, добрый вечер. Давайте знакомиться, кто меня не знает. Меня зовут Екатерина Клопенко. Я являюсь лидером и одним из основателей проекта Бизнес Биоси. Сегодня мы будем с вами знакомиться с продукцией компании Биоси. Кратенько, естественно, потому что по каждому разделу говорить достаточно много нужно, по идее, и разбирать их в отдельности. Но мы сегодня просто пробежимся. Для наших новичков у нас... Октябрь был насыщенным месяцем. Я хочу поздравить еще раз всех-всех-всех с, с успешным закрытием октября. Молодцы все, замечательно. И, конечно же, с учетом того, что у нас влилось очень-очень много новичков, надо обязательно знакомиться с продукцией. Но вот этот чат, вернее, вот этот вебинар как раз сегодня и хочется провести для наших новичков, чтобы они маленечко сориентировались в нашей продукции. Итак, не забываем, да, что э, у нас акции действуют э, октябрь-ноябрь. Те люди, которые зарегистрировались сейчас уже в ноябре месяце, если вы зарегистрировались в октябре месяце и не сделали баллового заказа, ни одного заказа, то, к сожалению, вы вот эту вот водичку не получаете. Но люди, которые э, пришли уже сегодня, у нас уже наполняется чат новичками, Пришли уже сегодня и если сделают заказ в ноябре месяце, то соответственно на 60 баллов. да, То соответственно в следующем каталоге, вернее в следующем месяце, сделав заказ на 30 баллов, новички получат вот такую замечательную туалетную водичку. Это одна из самых наших любимых туалетных Вот Она долго отсутствовала, наконец-то она в октябре месяце, в конце октября появилась на складе. Просто замечательно, разлетается в разные стороны, поэтому новички вам, ну вот просто а, повезло, самая классная вода а, будет у вас, а, вас радовать. А, также, по-моему, э спонсором тоже будет такая водичка, если вы приведете троих новичков и а, поможете им а, сделать 100 баллов. Сразу говорю, что советую и настраиваю всех обязательно делать не менее чем 100 баллов. Потому что все-таки э, цифра 100 дает нам гарантию наших выплат, дает нам гарантию наших подарков и как э, подарочных для новичка, то же самое для стартовой программы. Поэтому, чтобы не было обид, что потом вы не слышали, сразу себя настраивайте, ориентируйте на 100 баллов, это всего 2714 рублей в месяц. И вот как раз, да, стартовая программа, да, если вы начинаете, допустим, свой бизнес э, в ноябре месяце и делаете заказ на 60 баллов, а в следующем каталоге, вернее, в следующем месяце, <как> в декабре, вы делаете заказ на 100 баллов, то вы уже слетаете однозначно со стартовой программы. Поэтому, опять же говорю, делаем заказ на 100 баллов. Вы получаете и стартовую программу, вы получаете подарки новичка. Это относится к тем новичкам, которые зарегистрировались в ноябре. Кто зарегистрировался в октябре, еще раз повторяю, и не сделал заказ, новичка подарка теряет, да, подарок. Ну, а стартовую, если вы делаете на 100 баллов, то, конечно, вы в ней участвуете. Обращаю ваше внимание, если вы делаете заказ на 100 баллов, то вы получаете от 100 и выше да, до 150 вы получаете а, вот такие замечательные наборы по 99 рублей. Если делаете на 150 баллов, то цена набора, в общем-то, будет символично 1 рубль. Причем, а, если вы, допустим, первый месяц сделали на 100 баллов и получили его за 99 рублей, во втором месяце 150 баллов, то следующий подарок получили за рубль, потом вы сделали 100 баллов, да, слетели, то опять за 99 рублей. То есть это не имеет значения. Но главное, чтобы это было не меньше 100 баллов. Думаю, это все будет замечательно понятно. И э, тут же нас компания сразу обрадовала. Замечательные шампуни, комплимент от компании Био Я хочу сказать новичкам. Так, есть у нас сегодня новички в чате. Но даже если нет, значит, посмотрят обязательно вебинар. Хочу сказать, что компания ежемесячно, каждый месяц делает комплименты. Это что значит? При определенных условиях, да, допустим, вот в этом месяце, если вы делаете заказ на 100 баллов, с 1 по 15 ноября включительно, то вы можете выбрать в подарок одну из шампуней. для. Есть новички? Да? Есть. А вот замечательно, Марин, тогда я для тебя, в общем-то, и рассказываю. Вот, просмотрела. Значит так, с 1 по 15 ноября вы делаете заказ на 100 баллов. Вот такую замечательную шампунь из серии Экла на выбор, либо для нормальных, либо для жирных волос, и получаете в подарок. Хочу сказать, что это одна из самых моих любимых шампуней, я ее обожаю, поэтому я буду делать заказ до 15 числа, это 100%. Но, когда пройдет 15 число, начнется 16, компания обязательно до конца месяца выставит следующий комплимент. То есть, это вот такие вот подарки, э, которые дают нам возможность при выполнении определенных условий получать, э, ну вот в общем-то, вот сейчас мы получаем их в подарок. Возможно, мы будем получать за какие-то символические да, деньги, там за 90 рублей, за 100 рублей. Но, э, чем дороже подарок, конечно, тем сумма вот это вот будет но мы всегда получаем вот такие комплименты, неважно, вы прошли стартовую, не прошли стартовую программу. Комплимент компания э, дает всегда. И это очень приятно всегда от компании получать вот такие вот замечательные подарки. Итак, давайте посмотрим, что включает э, в перечень да, нашей продукции компании BioC. Значит, Это уход за телом, уход за лицом, уход за волосами естественно, для детишек серия, для наших любимых мужчин, ароматы мужские и женские, ароматерапия, декоративная косметика, ювелирная элитная бижутерия, аксессуары, средства для дома и, и текстиль. Обратите внимание, да, чем, что использует компания BiOC в продуктах своих и что не используют. Я не буду вот прям конкретно перечислять. Вот эта вот картинка и следующая картинка, она есть в каждом каталоге. Я вот даже сейчас покажу. Вот у меня есть каталог компании BUC. И если вам интересно, вот внимательно почитайте первый разворот, первые развороты. Вот таким вот образом. Видно, да? Вот такие вот картинки. Все описано, компания чем пользуются, чем отличается. Данные масла от данных, да, то есть все-все-все расписано, то есть компания не использует никакие э, вредные э, ингредиенты в своих продуктах, только натуральные ингредиенты, только натуральные компоненты, и если есть какой-то процент э, ненатуральности, допустим, вот, ну 80, э, мы видим картинки, да, у нас в каталоге, допустим, нарисован какой-то там крем, и написано 89% натуральных компонентов, да. Это говорит о том, что понятно, что ингредиенты будут 89, это будут натуральные. Остальные 11, да, это не химия, это не какие-то там силиконы, парабины и так далее. Это разрешенные, безопасные, абсолютно безопасные вещества, которые разрешены с точки зрения экологии, вреда на человека, то есть протестированы И так далее. Поэтому э, компания BSC можно назвать э, одной из самых, э, скажем так, лучших компаний вот, на рынке, скажем так, MLM по созданию своей продукции. Очень интересная, очень ка своеобразная, качественная продукция. Миссия BSC, да, это счастье, возможно, только тогда, когда э, здоровы вы сами и ваши близкие. Но ну, это понятно. Вот на как раз на это и направлена а, вся продукция компании БиОСИ. То есть у них а, основной лозунг, скажем так, не навредить. То есть быть полезным, максимально полезным для каждого из вас и для каждого члена вашей семьи. И, конечно, этика БиОСИ. Мы верим, что красота и здоровье идут рука об руку. Мы предлагаем только безопасные, эффективные косметические средства Наша главная задача – это забота о людях и их здоровье. Это вот еще одно подтверждение. Есть такой сайт «Экоголик». Мы об этом говорим ну, постоянно на продуктовых вебинарах. Я советую новичкам обязательно пройти вот по этой ссылке «Экоголик.ру» и зарегистрироваться там. Там элементарная регистрация. В чем здесь фишка вот этого сайта «Экоголик»? Вы можете взять любой э, продукт, который у вас сейчас есть, допустим, в ванной комнате или на кухне, да, там какое-то моющее средство. Найти его в интернете, скопировать его состав. Лиля, молодец, это отлично. Вы скопируете его состав, вставите в определенный столбец и сайт Экоголик разложит вам прям вот четко по каждому компоненту и распишет, насколько э, данный компонент безопасен, насколько опасен для э, людей, да, и для окружающей среды. В результате вы увидите, что многие ваши э, продукты, которыми пользовались раньше, да, обычные продукты из обычного супермаркета, вы увидите, что они являются, то есть, вернее, содержат такие ингредиенты, которые, в общем-то, но нежелательно применять э, как бы не, ну, и нам, и как бы, для окружающей среды это, естественно, вредно, потому что мы все смываем, да, э, все, вот, всю упаковку, все это мы выкидываем, все уходит в землю, все уходит в мусор, да, на, без всякой переработки. Поэтому, конечно, это не только вредит нам, но и окружающей среде. Итак, давайте будем быстренько пробежимся. По э, разделам, э, что же у нас есть. ход за телом. Ну, достаточно широкая серия, замечательная серия. ход за телом, значит, естественно, у нас есть прекрасные средства защиты от солнца. Э, кто собирается зимой от ехать, отдыхать куда-то в жаркие страны, конечно, э, попробуйте обязательно э, защитные наши средства. Сол великолепно защищают, сохраняют вашу кожу. Когда вы вернетесь, вы увидите, что действительно эффект существует. Не забываем, что Солнце, как бы оно вот не было да, для нас, скажем так, жизнью, да, дает жизнь на Земле. Но с другой стороны, Солнце является большим, то есть ультрафиолет, который содержится да, в солнечных лучах, разрушает нашу кожу и приводит к как раз краку кожи, поэтому, пожалуйста, защищайте себя, защищайте своих деток абсолютно безопасные натуральные средства. Также для любителей и для девушек, женщин, которые любят следить за своей фигурой, естественно, антицеллюлитные средства и средства, которые подтягивают вашу кожу в области груди тоже и по всему телу. Пользуйтесь классные средства, мы уже, в общем-то, все Давно пробовали, и в чатах э, всегда об этом говорим. Наши любимые гели для душа. Э, хочу сказать, что выбор у нас до достаточно широкий. Э, э, в чем отличие от обычного средства? да, да забай... ну, Вообще э, защи защищать свое свою кожу от солнца нужно всегда и зимой и летом это вот ну как бы уже доказано поэтому если у кого-то до... особенно белокожие люди то им нужно защищаться всегда поэтому пользуйтесь берите покупайте пользуйтесь средства действительно очень очень хорошее уже испробовано нами мы то есть мы летом ими уже попробовали попользовались и нам не стыдно абсолютно за них что касается э, гелей для душа то это абсолютно шикарные Гели, честно, честно признаюсь, я от подобных гелей не пробовала. Почему? Когда вы берете любой гель для душа, вот обычный, да, вот, который у вас есть, вот, просто зайдите, понюхайте их. Да, они пахнут там клубничкой, лимоном, мята, неважно. Но вот есть такой, скажем так, привкус искусственности. Вот когда вы купите наш гель, вы, вот, допустим, ту же смородину, будет вот запах такой, такое впечатление, что вы э, взяли лист смородины, потерли его в руках, и вот, вот такой вот аромат. То есть настолько тонкий, натуральный, э, прям такой шикарный аромат. И вот это касается каждого геля. Мята, лимон, смородина, клубника, э, великолепный морской бриз. Ну, то есть э, гели э, на, ну, вот на любой вкус. И еще э, хотелось бы сказать, что... Э, когда вы начинаете ими пользоваться, вы начинаете замечать, то есть через какое-то время, естественно, да, что у вас э, кожа становится более мягкая и вы уже с каждым разом все меньше и меньше пользуетесь кремами для тел. Кошмар, я сейчас, если буду так рассказывать <laughs> про каждый продукт и про свои ощущения, я так это буду делать долго. Постараюсь побыстрее, долго не буду заострять внимание. Так, замечательные десадоранты, спреи, плюс э, мыло. Опять же, про спреи хочу сказать, это настолько великолепные спреи-дезодоранты, они э, находятся на, вод, на водной основе, то есть не, как сказать, не под газовым да, баллоне. То есть наверняка знаете, что газовые вот, вот эти вот баллоны спреи антипреспиранты э, вредны для нас и для окружающей среды. Э, вот эти наши дезодоранты, они... Э, но просто находка для людей, ну, вообще, кто пользуется дезодорантами. Это великолепно. Они убивают в первую очередь наши бактерии. Они не закупоривают поры, убивают как раз те бактерии, которые вызывают неприятный запах вот этот вот, который развивается, ну, вот в результате потения. Вот не пожалеете, попробуйте, обязательно возьмите. Дальше. Великолепная зубная паста для всей семьи и отбеливающая. Очень защищает хорошо... Полностью и зубы наши, и десна, то есть всю половую, значит, ротовую полость. Средства интимной гигиены, нежные, pH-фактор, конечно же, приблизен к среде, да. Очень нежная пенка, приятный такой нежный аромат, тоже, я думаю, что очень всем понравится, то есть все стоит вот у меня на полках. В ванной комнате. Также средства для рук, естественно, для ног, для тела, то есть крема, скрабы, пожалуйста, пользуйтесь, покупайте. Все имеет очень такой, знаете, натуральный аромат, приятный, натуральный, без каких-то вот э, излишек. Дальше средства ухода, э, значит, уход за лицом. Но здесь я хочу сказать, что представлена широкая серия, да, несколько серий представлены. И все серии, э, то есть, начиная от 12 лет. То есть, меня что удивила компания BOC, что э, в вот любой, любой компании, да, э, даже вот просто придите в магазин да, и скажите, мне нужно ребенку, вот ребенку 12 лет, мне нужен для нее крем. Вам не смогут ничего предложить. Вам либо скажут, берите просто детский крем, да, вот для люлюсик совсем, для маленьких, да, ребятишек, обычный детский крем, да, либо вам скажут, извините, у нас все от 20 маг. Ну вот от 20 нету, вот как-то от 15 нету. Там... А тут от 12 лет просто э, берете, подбираете да, своему ребенку. Если вы видите, что есть какие-то проблемки, то, пожалуйста, вы можете, там, сухая кожа, обветривая там, или наоборот, какие-то э, проблемные места, пожалуйста, покупайте, берите. Значит, э, самая первая э, серия, она, скажем так, демократичная серия. Ну, в общем-то, самая дешевая, да, но это не говорит, что она некачественная. Великолепная серия, причем подобрана для всех возрастов и для любого типа кожи. Прекрасная серия, замечательная, с такими легкими ароматами приятными. Дальше, если у вас э, такая чувствительная, да, э, сухая кожа, вы можете воспользоваться косметикой э, оригинал. Если проблемная кожа, это контрол, конечно, вы можете взять серию. Дальше, если вот уже бывает так, что, может быть, в каких-то условиях, да, достаточно сильно высушенная, пересушенная кожа, но бывает вот такое, то, конечно, ультраинтенсив серия для вас. Пожалуйста, покупайте, берите. Анти-эйдж – это крема, которые рассчитаны от 25 лет и старше, то есть у них идет серия 25, 30, 40 и 50+, плюс, да, но они не разбиты по типу кожи. Почему? Потому что какая бы, какой бы тип кожи бы у вас не был, да, вы, пользуясь данными кремами, этот крем стремит вас вернуть вашу кожу к нормальному состоянию. То есть была у вас жирная кожа, то есть вы начинаете, когда пользоваться данными кремами, она начинает стремиться к нормальной была сухая соответственно то же самое пытается вот напитаться и стремиться к э, натуральному состоянию поэтому э, здесь нужно выбрать только по э, своему как бы, ощущению да я еще хотела сказать про анти серию да есть в э, 50 плюс такая сыворотка э, сейчас против пигментации. Очень часто спрашивают, можно ли ее вот наносить, можно, и молодым тоже можно, потому что, ну, как бы разработана, почему она именно для людей 50+, потому что идет э, в этом возрасте достаточно сильная пигментация кожи, поэтому, как бы, для людей она и представлена, но если, извините, у вас в 20 или в 25, да, э, идет пигментация, ну, вы пользуетесь этой сывороткой в легких э, э, возможностях как бы без проблем ничего страшного то есть все натуральное ни, ничего страшного я вот здесь как бы не вижу ну и одна из шикарнейших серий это perfection широчайшая серия представлена она идет то есть Выглядит таким образом, да, что кажется, что это серия, там, допустим, для 60+, но ничего подобного. Серию, этой серией можно пользоваться от 25 лет. Ее советуют даже если у вас комбинированная кожа, да, вроде бы как жирная комбинированная кожа, но ее также советуют, потому что она восстанавливает и возвращает кожу как раз к, к натуральному типу кожи. Поэтому обращайте на это внимание, и если вы не можете, затрудняетесь выбрать, да, помните всегда, в каждом каталоге, что в электронном виде, что в бумажном варианте, да, есть вот такая табличка по по возрастам и по типу кожи. Поэтому, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь, если вдруг что-то забыли и потерялись, не можете вот, э, выбрать да, что-то, вы можете воспользоваться данной таблицей. Уход за волосами. Великолепные серии, полностью все э, классные, они разбиты на э, шампуни, разбиты на две части. Э, на обычный на ежедневные, да, на каждодневные, то есть это серия Ecla, и профессиональная серия. Вот я по своим ощущениям, про, не зря назвали ее профессиональная серия, то есть когда у вас реально э, какие-то серьезные там, ну, вот проблемы с волосами. Но э, когда вы приходите в компанию и не попробовали, да, вот еще ничего, вам кажется, что вот у вас, вот я считала, что у меня действительно проблема серьезная, что у меня сухие, ломки, секущиеся кончики, у меня окрашенные волосы, постоянно я в белый цвет с большим, э, значит, э, перегидролем, да, то есть большой процент получается, я их сжигаю, и, я, и мне казалось, то есть я сразу же заказала себе профессиональную серию, но, помыв маленечко да, голову, я поняла, что, по-моему, по я переборщила. Вот. И заказала себе как раз из серии кла. Я э, мою данный шампунь из серии Кла зелененькой уже 4 месяца. И вот сейчас я понимаю, что э, мои волосы хотят э, шампунь э, для, э, так, для нормальных волос. То есть, ну, вот прям я вот чувствую, ощущаю по себе. Я вот помыла, я детям покупала для нормальных волос. Вот сейчас я помыла ей и поняла, что да, волосы чувствуют себя прекрасно, выглядят тоже замечательно. Поэтому тут тоже вот как раз закон, да, компании БиОСИ привести ваше состояние к нормализации, ну, вот к норме, да, вот к этому, не к минусу, не к плюсу, а вот как раз вот к этому нулю, к этой норме. Великолепная краска для волос, э, хна, э, она там не только чистая хна, то есть там присутствуют травы, подобраны таким образом, э, чтобы, э, естественно, дать определенный цвет. То есть вы видите, что у нас хна предложена в, в нескольких вариантах, но, ну, конечно, это все для людей, которые окрашиваются в темные, там, допустим, в каштановые, в рыжие или в черный цвет волос. К сожалению, для блондинок а, тут ничего нет, кроме как бесцветной хны подлечить. А, честно скажу, если а, у вас волос, допустим, милированный, то еще можно попробовать. Но вот если вот у вас волос будет, как вот у меня, совсем светлый, то, конечно, будет такой а, пепельный оттенок, не очень, скажем так, хороший. Поэтому, ну вот, я оказалась без краски. Но ничего страшного. Испробовала на дочери, мне очень-очень э, это понравилось. Хочу сказать, знаете, сегодня прочитала в интернете э, такой отзыв, что человек купил вот такую вот краску нашу Биоси, и у него пошла аллергия. Ребят, обратите внимание, что вся продукция является натуральной. Поэтому, э, естественно, аллергические реакции на определенные э, ингредиенты не исключаются. Если вы еще к тому же аллергик, пожалуйста, Пробуйте, купили средство, пробуйте ее, вот, как вот положено, да, там на сгибе локтя, помажьте, посмотрите, походите, чтобы у вас не было аллергии. Если тем более вы знаете, допустим, да, на какие травы или на какие-то ингредиенты у вас а, конкретно уже выявлена аллергия, пожалуйста, смотрите состав, состав есть каждого продукта, обращайте на это внимание, это достаточно серьезно и к этому нужно вот, серьезно подойти. Детская серия, великолепная детская серия, по ней проводила вебинар Юля, и она вот эту серию разбирала на как раз сайте Экоголик. Вы знаете, да, и мы были, конечно, все в шоке от, от того, что она нам показала, да. Она сравнила несколько известных марок, то есть просто нашла в интернете, скопировала, забила в сайт Экоголик, и нам показала, сфотографировала, сделала скрин, Какие ингредиенты, где находятся. Ну, конечно, компания BioC оказалась в выигрышном варианте. Вот ни капельки не хвалюсь, можете найти Юлин вебинар, открыть и посмотреть. Либо просто взять, э, самим найти да, любые детские э, продукты, э, берите их состав, загоняйте в, ш, э, в экоголик и вот смотрите. И вот вы действительно увидите, что наши средства являются одними из самых лучших. Средства для купаний, пенка для купания, э шампунь, э крем для ручек, для ножек, для тела, для всего, да. Ну и, конечно, крем для под подгузники. Для наших самых любимых, это для наших мужчин. Компания тоже разработала всю серию необходимую, которая нужна нашим мужчинам. Это и шампунь, и гель. И спрей дезодорант, и шариковый дезодорант, плюс пена для бритья, бальзам после <клес> в жидком состоянии после бритья, лосьон и крем. Вот, Юля, видишь, шампунь берет пока наш. Я, вот, я абсолютно согласна, потому что для деток, конечно, это вот просто выигрышная серия. И для мужчин еще есть великолепный крем для м, лица. Вы знаете... Э, те мужчины, которые его брали, хвалят его, э, он плотный, да, вроде бы как плотный, его нужно совсем чуть-чуть э, помазать, то есть можно даже не пользоваться бальзамом после бритья, э, не мож, можно лосьоном, то есть он заживляет все ранки, делает кожу просто необыкновенно э, мягкой и бархатистой. При этом не ощущается на лице вот этого крема. Хочу сказать, что вообще все крема очень интересные, имеют консистенцию, э, и вот нет такого ощущения, что хочется себя вот снять этот крем, допустим, вот, особенно у кого жирная кожа, да, комбинированная кожа, то бывает такое, что ну, полный дискомфорт <coughs> наступает. Ароматы. Для мужчин, для женщин. И опять же, хочу сказать, что наши ароматы практически на 100%, доходит до 99% натуральных ингредиентов. А что это значит? Ароматы состоят из масел. <coughs> Поэтому... А вот представьте, сколько там масел намешано, поэтому э, линейка наших ароматов, конечно, не настолько широка, как, допустим, в других компаниях. Но наши ароматы и играют роль ароматерапии. Поэтому, ребят, э, обращайте внимание, да, из чего, э, ну, вот ингредиенты э, э, вот этих наших прекрасных ароматов. Потому что. Э, Каждый, каждое масло да, действует на каждого человека по-своему. И если вы знаете, что какое-то масло на вас, э, ну, вот, ну, вы его переносите тяжело, и он суще, ну, вот, находится в данном аромате, то, конечно, данный аромат ну, не стоит заказывать. Но вообще, конечно, эксклюзивные запахи, вот кто уже купил... Э, Хвали, хвалились вот в чатах да но если вы хотите да если вы только вот только новичок и пришли хотите попробовать наши ароматы обязательно советую закажите пробники пробник имеет даже не по одному а прям набор пробников вам придут все пробники которые у нас есть туалетные водички и вы попробуете то есть стоит я сейчас не вспомню 350 наверное да рублей Давно заказывала. Вот. Но вы вот увидите, почувствуете, и тогда уже сможете выбрать свой аромат, который необходим. Декоративная косметика. Вы знаете, очень, очень своеобразная декоративная косметика. Хочу сказать, что к ней нужно привыкнуть. Но если вы что-то для себя выбрали, и вам это понравилось, я вас уверяю, вы в это влюбитесь. Я могу точно сказать, что я влюбилась в тушь для ресниц, э, моделирующую сиреневым колпачком, которая находится. Мне очень нравится карандаш для бровей, мне нравится в синенькой упаковке тональная, э, тональный крем, э, просто шикарный. И пудра, вот великолепная пудра, просто вот я, ну, даже сегодня в чатах вот читали, да, обсуждали, что тонко ложится, не чувствуются на коже абсолютно то есть очень очень классно поэтому линейка представлена в декоративной косметике, косметике очень широкая есть пробники губных помад пробники тональных нет к сожалению да есть тени для глаз у нас есть карандаши для губ карандаши для глаз подводка для глаз есть то есть линейка широкая в общем-то, она такая же, да, как в других компаниях, но с большим «но». Наш продукт практически, вот декоративная косметика практически на 100% является натуральной. То есть, вот это меня убило сразу, что как может декоративная косметика, да, и вот вы видите там у меня на рисунке пудра, да, 100% натуральности, тональная основа 100% натуральность, то есть 100% натуральные ингредиенты. Вот этот вот, но как раз в пользу компании БиОСИ. И когда вы попробуете на себе данные продукты, я вас уверяю, вы влюбитесь. Но, конечно, все не может да, подойти вот каждому. Нужно выбрать как раз то, что вам будет необходимо. Причем выбор, ну, есть из чего выбрать, просто смотрите, выбирайте. Вот, кстати, обязательно еще раз, точно так же, как для кремов, для декоративной косметики существуют подобные таблички, то есть тут все подробненько рассказывается <coughs> о тушах, допустим, да, что у нас есть и э, о тональных средствах, да, вот о пудре, тональные средства, какие есть цвета, под какую кожу и так далее, то есть все расписано. Это есть, я еще раз повторяю, и в электронном варианте, и в бумажном варианте, поэтому открывайте сайт, открывайте каталог, если у вас нет бумажного, листайте, смотрите. В общем-то, будет... Э, есть что выбрать. Дальше. Косметика для дома. Ну, это, скажем так, одно из лучших, вернее, одни из лучших средств, которыми я вообще пользовалась для дома. Э, хочу сказать, что э, здесь нет на картинке э, Значит, освежители воздуха. Они представлены в трех вариантах, но настолько они вот нежные, тоже они находятся на водяной основе, то есть нет вот этого баллончика, да? То есть полностью себя как освежители воздуха оправдывают. Они абсолютно не раздражают вот такие вот, не, абсолютно нежный вариант, очень приятные. Я не знаю, вот про них уже просто, это, это, наверное, самые лучшие освежители воздуха, которые вообще я видела вот, ну, за всю свою, как бы, жизнь, да. То есть, очень классные. Великолепное средство для мытья стекол. Скажу честно, то есть, сама испробовала, сама мыла стекла, то есть, Разбрызгал, нету такого ядовитого резкого запаха, да, вот как, как знаете бывает, побрызгаешь на стекло, вначале отходишь, потому что дышать невозможно, а потом возвращаешься, что думать. Здесь, конечно, такого нет абсолютно, потому что ну, вот натуральность 91% говорит само за себя. Шикарнейшее средство для стирки белья, ребят, обращаем ваше внимание, что оно очень-очень густое и достаточно очень экономное. Имейте в виду, что когда вы покупаете гель для стирки, вам не нужно к нему покупать кондиционер. Это очень важно. Ваше белье и так будет прекрасное, мягкое, с нежным, легким ароматом. Написано, употреблять, не употреблять, вернее, да, ложить два колпачка в машинку, да, стиральную, допустим, на 5 килограмм. но не делайте такую ошибку. Мы тут все смеялись, Юра. С Ксюшей постирали. Два колпачка положили, потом не знали, куда девать пену. Достаточно одного колпачка. Он настолько густой, дает очень шикарную пену. Вот вы просто куда-нибудь в тазике в каком-нибудь попробуйте, разведите, постирайте что-нибудь как бы в ручной стирке, и вы увидите, вот насколько он хорошо пенится и насколько хорошо отстирывает белье. Средство для посуды шикарное и просто шикарнейшее средство для ну, универсальное моющее средство можно сбить пену почистить ковер почистить диван стулья да мягкие естественно добавляем чтобы мыть пол добавляем чтобы там протирать пыль прекрасно вот налили в чашечку средство на туда налили поставили в грязную микроволновку включили Открыли, вытащили, просто протерли. Микроволновка будет идеально чистая. То есть куда только вот просто. Оно шикарнейшее. Вот шикарнейшее. Вот. <coughs> Поэтому пользуйтесь, не перепользуйтесь. Оно, естественно, концентрировано. То есть несколько капелек. Что касается средства для посуды. Вот тут я вначале мыла посуду, не разбавляя водой. Но тут решила попробовать его разбавить водой. То есть я... Добавила вот такую бутылку, э, по-моему, 250 на миллилитров добавила вот этого средства. И примерно, так, сейчас я вам скажу, миллилитров 150 я наливала туда воды. Но воду, потом средство наливаешь. Аккуратненько пере... потом сбалтываешь э, не сильно. Э, вот лучше действует, даже лучше, оно даже лучше пенится. Оно, оно становится жидковатым и как-то вот почему-то лучше пенится. Потому что все-таки средство концентрированное, поэтому вы не думайте, что такой вот маленький объем, да, его можно разводить. Элитная бюджетерия с позолотой, очень красивая, тонкая работа. Видела бюджетерию, вот как сказать, воочию, да, были заказы, очень красивая, поэтому есть из чего выбрать, листайте каталог, смотрите, часто бывает, вот бюджетерия в прошлом каталоге у нас, ее можно было купить очень дешево, выполнив определенные условия каталога. Аксессуары и текстиль для дома, то есть, ну, различные косметички, естественно, пакеты подарочные, тем более сейчас новый год впереди, пожалуйста, заказывайте очень все красивое, качественное, вот эти вот кисти великолепные, настолько шикарные кисти и цена у них достаточно вот если вы посмотрите профессиональные, то ну, очень классные, то есть, я тоже э, видела, покупала их э, не пожалеете и э, текстиль для дома, то есть это специальные э, такие тряпочки, да, которые нам помогают Uh, убирать дом наш, да, держать его в чистоте. Uh, тоже замечательные, у меня все заказано, все три штучки. Пользуюсь ими постоянно. У меня любят дети вот такую вот эту вот мохнатенькую тряпочку, которая uh, вытираешь пыль, uh, пыль собирает моментально. Знаете, как раньше были такие щетки? Пушистые, да? Вот точно так, такой же эффект имеет вот, вот такой, этот текстиль. Интересно, мне нравится. Так, ну и совет такой, да, особенно для новичков, те, кто уже в проекте давно, тот уже испробовал, да, на себе эту косметику, но сейчас хочу сказать, что, конечно, с первого раза эффекта не получится вы его не увидите. Ну, допустим, конечно, как не декоративной косметики, но в любом случае э, к тем же шампуням, кремам и так далее нужно привыкать. То есть пока у вас смоется все то, что вы копили годами э, с химическим составом, да, продукты, э, пока это все смывается, только потом начинает, наступает эффект. Вот. И еще хочу сказать... Э, Ребят, не ждите чуда от нашей косметики. У нас э, продукция, у компании Биоси продукция, она натуральная, но она косметическая. То есть она э, предназначена для, скажем так, поддержания ну, нашей красоты э, для практически здоровых людей. То есть если у вас существует какая-то серьезная проблема внутренняя да, э, э, вашего здоровья, и вы хотите решить ее с помощью наших средств, ну, то, к сожалению, это, конечно, не получится. Просто, чтобы потом не было обид, и вы не говорили, это все ерунда. Нет, на самом деле, если вы практически здоровы, потому что я считаю, что нет здоровых людей да, на Земле, прям идеально здоровых, вот, то наши средства вам помогут выглядеть на, более здоровыми, более счастливыми, более красивыми. И, я не знаю, просто... Берите, покупайте, пользуйтесь и пишите отзывы свои. Ну, я думаю, на этом мы с вами закончим. Если есть у кого-то вопросы, я отвечу. Потому что пробежались по-быстрому, по всему, скажем так, каталогу, по всей продукции. Конечно, много, если вот что-то проводить, нужно, конечно, делать отдельными блоками. Ну, я думаю, все всем понятно, да? Так, ну все, тогда, ребят, э, до новых встреч, большое вам спасибо, что пришли на вебинар, послушали, э, пользуйтесь продукцией, покупайте, не, э, пользуйтесь теми рекомендациями, которые дает сама компания, обязательно смотрите вебинары, пересматривайте. Для того, чтобы выбрать для себя правильный натуральный продукт, нужно о нем, ну, хотя бы немного знать как его правильно наносить и вообще из чего он состоит. Вот тогда не будет э, вот э, такого сильного негатива, как иногда бывает, что пишут, что ну вот мне не помог ваш продукт. Все, до новых встреч, вам всем большое спасибо, до свидания.